Мы будем играть в лаке-блок. Привет, друзья! Мы будем сегодня играть необычную карту. Да, пап, только ничего не делай там. Так, я тебя жду. И никуда так ничего не делай. Что делать? Ты вообще не понимаешь, что делать. Я да, сам Это что такое за кнопка? Телегона? Кто убежал? Я на какую-то кнопку. О! О, я в маске! Фантом маске. Гляди на меня! ну Папа, Папа! Ай, какой гризливый пыл! Мама уже пройти мои караи! Стих, кто, кто? Я зарожен. Это... За... А ты, Дракон? Да, Тендердрак. Draco... Кто это? Нет. Если ты не сейчас... Дракон, ого! Дракон Трай где-то здесь. Я знаю, где он. Ай! Надо срочно снять маску. Не Какую маску? Мне... Фу. Так, без нее. так, смотрим, где этот дракон? Вон он, наверное. Наверху. А -а -а. Вот. А, А, А, А, А, А, Дари Дари Энер Дракон? Он тебя унес? Нет. Ааа! не все плывет перед глазами. Ты видишь? не Мне скоро! Бум-бум-бум. Эй! Что же надо собирать? Попись! Энер Дракон! так нечестно!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 нет, ты на тарах. ты видишь меня? Нет Сейчас там беру Пап, а там вода? Я не могу понять, как выбраться отсюда Там по Ну, Разбить не можем? можно? Можно За несколько секунд Так, я понимаю Так, я где-то под водой как-то выбираться, как оттуда забрать. Вау, я на финише. Буду. Порошай, пап. Так, я не понимаю, как оттуда выбраться. Папа, бегу к тебе. Ты видишь меня? Да, тут коробку вижу. Я уже на финише. На меня коробку одели. Как отсюда выбраться? Я не понимаю, я буду запад... Нет, так, без паники, без паники. Надо взять себя в руки. Я, я могу ломать, теньки. У тебя что-нибудь получается? Как отсюда выбраться? Не знаю. Ты копаешь, я копаю? Я копаю. Я тут разрушу. А мы же можем то что сделать. Я не понимаю, где я. Я случайно этот что? М -м -м, нет ничего. Так. Арбалет. Я вас меня есть. Иди меня найди, Где я. Это ты в шкат коробке. Какой? Он там в черный? Да. Помоги ее разбить, мне. Какой-то супер меч не помогает. Меня захватили. А мне день-ночь, день-ночь. У меня жизнь не кончается. Нет, я трюкну. Все, я умираю, я умираю. Я умираю. А -а -а -а. Ладно, я умер. Где мой меч? Пап! Так, где, где, где, где, где? Я вот в этой будке сидел. Да. Папу, пап, мне, пап, ну, попять тебе дам арбалет. Ничего себе, их два. Так, Папу, так. пап, мне пап, есть арбалет, кушал. Такой... Пап на пап тебе пап арбалет. Мечом вот меня замотали. Да. Папа, прости, Папа! папа. На, папа тебе, папа, арбалет и стрелы. Папа, папа, идем за мной! Папа, тащи к этим драконом. Иди, пап, за мной! Арбалет, бери стрелами! Как им стрелять? А я прям взял случайно Hi. Так. Hi. Так. так Ладно, побежали Ничего, Ничего. Так, ай! Кто такие? Кто такие? Умите <звуки> по сердечкам Как стрелять? Да что такое вообще? Папа, а пап, почему папа жителям? Жители жители, меня, меня напали а -а -а. Почему жить-то вверх ногами? Я откуда нет цветок чтобы... Так, ладно, побежали Какой-то опасный лакерь Что-то там Бежали отсюда Так, супер суперсилу я надел тыкву! Я тоже надел, что то мне с ней прикольно и неудобно. Все, мне сняли? Так, бежай! А теперь Ой, ой, ой, ой, ой, ой, Apoi eu pe ii guadalinii! Papă, spune-mi, papă, că eu măgu pregat! eu pregău! Spune-mi, Ай! Ого-го! -го! <свист> я готов! Ой, я, я, могу, я, я готов Где? Я вот баба <свист> а а с бабаёжками Всё плывёт глазами Я с сражаюсь Глуп ты меня задолбал. меня ты его а? сюда, здесь сюда. У ну, меня за то яблоко. Короче, Мысли. Я офигел, давай у меня все. Ой, всадник! Вот это да, вот это вообще. Да. Ой, Ой-ка, пожалуйста! Ага, я... на вот. а получай! Я конях! Я теперь! Я вообще! Овечка! На овечка идет посох? А, ну, а, я уже весь-то снетую. А, а, я гонях, а, а, я гоня, а, а, а, а, я, на конях а, Испрашивай! Испрашивай! Испрашивай! Это твоя броня! Не-не, Не-не, не, не, не можем! Швизор! Где он? Вижу! Опять весор! О-о-о-о! Полегче, полегче! Где они? Теперь втроем! Иди сюда! Ещё Прощайте, друзья! Да никаких прощаний! Бьем сюда последнего Быстро! Нам нужно... А никого ну. Папа, два... Папа, можно попазливать? О, Папа! А мы можем делать то, что разъем. Помоги мне, мамы! Я буду открывать лайки блоки. Давайте как-то попробуем этих. Бежим! Ой, конца и тебя никто не будет трогать я пошел Дей день дождь. Это нечестно видно. Я, я в доме, я в домик, я в, домик, я в домик, домик. Что у нас тут? Я думал, что они Где? Я вот он Я встальникам Я уже стрелы. Ты спрятался. Ну, я думал себе. Я думал тебе, где я. Иди финиш Да куда она финиш, если там на Вообще, я в его доме. А Блест, тебя тут надо выступить, И... Я не могу понять, как это будет за расходов, это как бессмертие. А, знаю. Папа! В да. почему я не могу туда зайти? Почему? Смотри, почему. Видите, в чем тут дело? Так, я готов. Блин, меня холма хапа. Так, ну точно -то... край! Ты где? Прощай, пап! Я живу к тебе. Да, Дарэндер Дракон трус. Полить. А за мной два чутика, три стреляющие. Четыре. Филища. Которые летают. Да. А, да, это это визор. Нет, это ну, не легче. Да, Тебя убили? Попадают, да их уже четверо! Да, да, да, да, да, да, да, Привет, пап. Ай. Привет. М -м -м. Вера, с тобой все отлично. <свес> <свес> а у меня есть чай. Вот как смелый. На тебе, А типа баба, на, на бабки, на землю. Так, кто А сижу, это нельзя выбрать. Есть какой-то тоталь? Бессмертный. Моя жизнь в безопасности. Еще. У него в не убавляют, как у на голубы, но у него... Его уменьшают. И Ну, там что, наверное, дракон ждет. Ты куда от меня хочешь бежать? Какой ты миляш? Иди сюда, иди кудик. Кто бежал? Я милаш. Я это а, не О-го-го! Это что произошло? Это гроза. То есть молния. Я его убил, бил засветился. Заистрил. А, ничего не выпадет. Только для утра. Опа, два папы другого вешают другого. Я этого быстро. Это круто, Да не водитель всего. Это был од один друг. Папа, папа, папа, новый блок. Новый блок, иди. Да. Так, папа. Позже я покажу. Это реально новый блок. Папа, смотри! Где? Смотри, пап, новый блок! Где? Где? Папа! Новые блоки? Что? Так, хочешь? Я не знаю. Зачем забыли? Так, все прицелится, Чтобы было захватывать Эндер присел Один, два, три, полетели! Я пролетел мимо Эндер Дракона Какая-то подстава я упал ему на спину и пролетел мимо него. Он меня скинул? Ну конечно! Ого, теперь два. Промахнулся! А тело промахнулся, но ничего. Побеган нарпаб дракон! вернется сюда так прицел водоводом один два три ай промазал опять оба я полетел сквозь него эй что подстава хочу летать на эндодраконе А мне плохо назрытой меч. Назрытой меч надо yeah. Я жду их тут. А посмотри, я просто стою, а я жду, жду и пью. По насрят вы меч бери. Я готов убитые. Обно заряд бери. было пробить вот оно чем там все можно папа мы сейчас вам пройдем майкрафт да как он пройдет папа ты с чем нам удел ты сколько него мало ХП? Ой, у Ой, я! Ой, я! Ой, я! Ой, я! Ой, Салют. А. Красоти еще. Так, следим за этим и даже. <связываем> а, папа, давай, папа, сватка меня. Сводка? Па ты. Мы прошли. Немножко считарили, но мы прошли. Да? Ты где? Да, вот он лица. Иди ко мне сюда. Мы еще не бывайте! Давай ты просто разрушишь туда. Да? Да. Давай что тут разрушим? Не, давай уже прощаться со зрителями. И важно это другое поиграем. Тут какая-то лаборатория по управлению. Папа! Да? Папка, что нахи было ты Что? Мы не поедем с теглом. Давай я рожаю! Вот. Это был сложный бой. Ну что мальчишки девчонки, всем пока-пока! Конечно, пока-пока! А пока... мы продолжим ломать нашу лабораторию, которая вскрылась. Да. Пока! Пока-пока!